Мальчик возле моря строил замок с башней из сыпучего песка, Вышедшей фантазией из рамок нашего привычного мирка. Всюду находил в песке окурки, косточки сухие абрикос. Персиков коричневые шкурки И чесал облупленный свой нос Не от лени видно, не от скуки Возводил песочный он парнас К красоте, к мечте тянулись руки К высоте, не созданной для нас Так и я Пришедший грешным телом Души звать за звездную межу, В жизни, как на пляже, опустелом, Шкурки до да корки.